У нас появилось то, чего не видел мир вообще. Это YouTube трафик Давайте я вам объясню. Вот сейчас многие люди не понимают этого. Давайте я вам скажу еще раз, чтобы вам было понятно. Что это за тема? Почему это настолько серьезно? Почему это настолько интересно и нужно каждому из нас? Объясняю. Смотрите. Google год назад запустил пингвина. Забейте в Google. Что такое пингвин от Google? И чем это нам грозит? И вы увидите. Он сразу же снес все накрутки. Сейчас Google запускает нового пингвина. Он не будет называться пингвином. Он будет называться как-то по-другому, скорпион или панда или еще кто-то, неважно. Но этот вот новый товарищ он сотрет все накрутки. И сеошники, все люди, кто занимается продвижением сайта, бизнеса или чего-либо, они уже бросают работу и убегают, потому что Google хочет. Только настоящие чистые просмотры сайта или видео людей. Только не накрутки, а настоящие, вот как есть оно. И я хочу сказать, что YouTube, Google, хозяин YouTube, уже начал давать себе знать об этом. Значит, у меня есть очень много людей, мы на одной волне, они докладывают все, что, что происходит. Они мне говорят, послушай, я накрутил себе там 3000 просмотров, у меня было 10, я накрутил 3000 просмотров. Я лег спать довольный. 3.10 у меня просмотров. 3010 просмотров. Все классно. Я просыпаюсь утром, у меня 10 просмотров. Google, YouTube уже начинает срезать все эти накрутки. Ребята, и очень скоро, и не, не просто скоро, а так как оно есть, он уже начинает блокировать каналы. Просто где накрутки идут. Блокировать видео, каналы, все, закрывать. Не работает это больше. Ничего. И когда... Google вот-вот запустит интересную новую фишку на днях, то он просто все эти накрутки на блоги, на видео, на все сожрет и уничтожит. Поэтому то, что произошло в СНГ, это очень мощный, очень правильный трафик и самый настоящий, где ты не только получаешь просмотры, но и лайки. А лайки это твое продвижение, потому что YouTube за всем этим следит. И лайки это является тем, что продвигает твою... И ролик вперед, только лайки больше ничего, и я вам хочу сказать следующее вы должны включаться в этот бизнес немедленно хоть платно, хоть бесплатно как вы хотите вы можете сказать любому человеку, любому кто в любом другом бизнесе, послушай я продвину твой бизнес целевым трафиком, настоящими сетевиками которые будут вас смотреть для, ц... для сетевиков, которые продвигают свой YouTube бизнес, я говорю еще раз Оставьте эту ерунду, которую вы начинаете на 80 минут и рассказывать о себе. Я такой-то, такой-то, закончил летное училище в 46 году, в 95-м переехал, на место. это нафиг никому не надо. Человек приходит на бизнес, его интересует, что он получит с этого. У вас есть 20 секунд, 20 секунд, когда человек решит смотреть его бизнес дальше ваш, или послать вас нахрен и закрыть его. За 20 секунд вы должны немедленно схватить его внимание. И вы должны его схватить только одним, что схватывает внимание всех и во всем мире, хоть в Америке, хоть в России. Это трафик. Запомни, Вася, трафик и больше ничего в MLM бизнесе не существует. Оставь мне эти разговоры для беды, оставь мне эту шляпу. Слушай сюда внимательно. Трафик. И когда я слышу слово трафик, я начинаю интересоваться и смотреть это видео. Итак. Твое видео должно начинаться не с здрасте, не до свидания, а именно я продвину твой бизнес. У меня есть очень мощная платформа для продвижения твоего видеоролика, который будет смотреть 100% телевики. Я есть твой трафик. Вы должны начинать это все именно так, чтобы человек сразу же прикол внимания открывал уши на полную. Его интересует только это продвижение в сети больше ничего ему нахрен не надо ни твои миллиарды не твои миллионы ничего вася ему больше не надо его интересует только, как ты можешь продать его айвови you youtube ролик чтобы его увидели тысячи человек и он быстро получил клиентов все это его настоящая цель больше ничего в этом нет итак смотрите сюда вы можете работать бесплатно то есть просматривать 50 роликов нажимаете View videos. Вы просмотрите 50 роликов. Нажимаете сюда Open Video. Лучше всего открыть его на весь экран. 20 секунд вы должны отстоять на нем. 20 секунд. И нажать лайк. Like. Вот сюда. И после этого вы получаете один кредит для своего ролика. Вы можете я это на свой ролик. Все, 20 секунд мы отстояли. Он нам пишет, смотрите. А, он мне пишет, что я не отлайкал не отлайкал это видео. Хорошо, давай еще раз. Давай 20, вот смотрите таймер. Видите таймер здесь? Давайте я постою здесь 20 секунд, чтобы было правильно. Без вопросов. Вот почему надо сразу цеплять внимание человека. Сразу же, чтобы он видел, что им интересно. Даже без звука. Я здесь выключил звук. А вы должны включить, допустим, да? Чтобы сразу принимать, привлекать внимание любого сетевика. Почему это Смотрите, Вот тут. 20 секунд стоял Я нажал нравится. Я его закрыл. И что у нас происходит? Я получил один просмотр для своего ролика. Один. Вы понимаете, в чем дело? Это был целевой просмотр. Не робот, не ни бот, никто. Я лично смотрел этот этот ролик. Я выключил звук, ну потому что э, я не подписываюсь ни под что, ни под чего. Я я такой я есть сам, да. Но 99 процентов людей они все смотрят, что поэтому звук будет включен и им будет интересно, о чем вы говорите. И начинайте сразу с корабля на бал. Алло, слушай сюда, внимательно, Вася. У меня такой трафик, которого ты не видел. Вообще. Вот с этого начинается. Так, Теперь смотрите, если вы хотите получать деньги, получать да. вы можете купить вот за 25 долларов себе тысячу, а вам еще дадут э, как его называется, бонус, подарок, 250 сверху, тысячу просмотров плюс 250 сверху, и человек будет смотреть ваше видео, тысячу раз, тысячу людей его посмотрят, плюс 250, вы получите сверху. И вы будете с этого момента получать на 10 уровней вниз. 10 уровней вниз, вас смотри, смотри сюда. Пусть будет, к примеру, 50 тысяч человек. И пусть будет по 2 доллара. Это так, так и есть. Даже вот первая линия. Два человека каждый позвал в этот бизнес по 25 долларов. Вы получаете 256 долларов. Я позвал два, он позвал два, и он позвал два. Все. Больше ничего. 10 линий вниз. Каждый по два. 256 долларов вы получили наличкой. А тут может быть и 50 тысяч человек, и 100, и миллион человек. Смотри, какие у вас линии. Неважно. важно. 10 линий вниз по два человека. Это такого еще не было нигде. Плюс его бизнес. Смотрят настоящие сетевики, как вы видите. И плюс делают лайки ему. То есть это очень сильный трафик. Очень. То есть даже если вы закончили и тысячу кредитов получил YouTube, он сразу же начинает этот счетчик. На YouTube сразу же э, цифры меняются, когда смотрят вас настоящие люди. Сразу же. Э, допустим, тысяч человек посмотрела, все, вы ушли, вы бросили этот бизнес, но YouTube его уже подхватил. Потому что тут есть еще тысячу лайков. YouTube уже его подхватил на крыльях и понес. И он уже его везде втыкает и предлагает. Человек смотрит там, как заработать в сети, а он ваше видео подсовывает. А он ваше подсовывает. Как заработать в сети? Как принести трафик? Как сделать деньги? он подсовывает, подсовывает, подсовывает, потому что вы уже дали старт. Я еще раз говорю вам. Вы хорошие ребята. Вы классные люди. Вы отличные просто люди. Но вы записали свой ролик, вы выбросили его на YouTube, его никто не смотрит. Вы прошли через неделю, там три просмотра три ваших просмотра. Вы пришли туда посмотреть. А сколько людей посмотрело мой ролик? Все. Ноль эмоций. Никто вас не видит и не слышит. И эта компания это просто находка. Сейчас чистый трафик. Когда Skype заблокировал все приложения, рассылки по Skype запрещены. Скоро он убьет этих клонов, клонов фишев, все остальное. Скоро Skype сказал: у меня не будет никаких приложений вообще. То есть засекайте время. Еще месяц, два, три. В скайпе вообще не будет никаких массовых рассылок. Он умрет. И что, взяли за голову вы умерли, да? И я объясняю вам, Facebook и YouTube это ваш бизнес. пошли на, на Facebook, сейчас покажу. Когда я пишу сюда, вот сюда в поиск, не только я любой человек, YouTube. YouTube он пишет, да, смотри, я нажимаю, у меня появляется моя же страница, это моя собственная страница, я сделал ее из другого фейсбука, создал, да, ну, я ее сделал пару дней назад, 349 человек уже было, они нажали лайк, тем самым они показывают своим людям, что им понравилось, Те, тех, кто у них друзья, кто их друзья, они видят эту страницу, у них. В ленте отображается вот эта страница, потому что они 349 человек нажали лайк. Like, и у каждого из этих 349 человек есть друзья. И все теперь у этих 349 человек видят, друзья, сколько там их не было. Тысяча у одного, две у другого, пять у третьего. Они все видят мою страницу YouTube. Поэтому я говорю, не надо вам никакие виксы, никакие шмиксы, ничего не надо. Создайте себе, у нас есть курс Воронины за 200 долларов, который мы отдаем бесплатно. Воронина, Facebook от А до Я. Пожалуйста, берите свой экспонсор, я вам дам. На YouTube есть куча роликов. Как создать страницу? Создать эту страницу у меня заняло 10 минут. 10 минут. У вас, неопытный, займет это 30 минут. Но смотрите, в чем плюс. Вам не надо. Никакие страницы захвата. Никакие дурацкие сайты. Вам ничего не надо. Facebook даже в поиске Google выскакивает. Если человек будет писать, а вы здесь в топе, вы будете выскакивать со своей страницы. Вам надо создать страницу просто, смотрите, и кидать сюда URL с YouTube. Вот я скопировал YouTube, кинул. Человек смотрит, он нажал кнопку. Вот ему видео с YouTube. Пожалуйста. Это тоже просмотры, те же самые. То есть продвигаем видео свое дальше на YouTube. Здесь я описал, у меня тут есть свой блог. Блок лучше сайта, запомните. WordPress. Это самый крутой блог с плагинами. У нас есть 89 видео, как создать и продвинуть WordPress блог без всяких сайтов. Вы сами можете сделать. Я отдаю это бесплатно. Это секреты, которые я вам отдаю бесплатно. Пожалуйста, забирайте эти 89 видео. Это 5 гигабайт видео. Это там на 20 часов вам рассказывают. От А до Я, как создать мой что сделать, куда нажать, как полностью человек вам показывает всю школу, как это сделать, пожалуйста, вот этот блок, я вас я нажал, две секунды дел, и тут у меня реферальные ссылки, и что хотите, и у меня тут четыре видео, одно видео, смотрите, второе видео, третье видео, четвертое видео, пожалуйста, реферальных ссылок на захват, да что хотите, вы можете тут на вордпрессе себе нарисовать написать бесплатно не тратя на это деньги ребята это просто супер трафик вы должны вести системы трафик не будете лохотронщиками которые кроме skype ничего в этой жизни не знают я вам говорю серьезно вот это очень серьезное дело очень она приносит супер результат Итак, не надо создавать никакие страницы сделайте бесплатно на фейсбуке на 10 минут вы создали такую страницу. Как только любой человек нажал лайкет, «like мне нравится, это все его друзья увидели. Все еще нажал Fallout. Я буду следить за этим. Любая ваша новая публикация, любая новое видео, URL, любая новая надпись. Эти люди, которые нажали лайк «like» и которые нажали Fallout, они видят все в ленте у себя. У них написано. Ольга опубликовала новое видео. Вадим опубликовал новую публикацию, они все читают, видят этот трафик живой, не роботы, ребята, это настоящая тема, настоящая, сюда вставить, это две минуты, вы посмотрите, как это делается, ну, елки-палки, что я вам объяснил, идем на YouTube, смотрите, вы, не надо вам тут свои ролики рисовать, возьмите мое, да любое видео, мое возьмите, вы зашли на YouTube, Не надо вам придумывать свои ролики там. Вы что думаете, что вы там голову сломаете себе создавать какие-то ролики? Все, вы взяли URL, вот. На крыше взяли URL этого видео вашего вы пришли сюда на вашу страницу youtube да? смотрите вы написали здесь составить новую запись очень просто вот тут можно комментарий написать а можно новую запись составить и как только вы это делаете, все люди, которые нажали кнопку лайк, вот 349 человек, они видят это, у них в ленте сразу же это отображается. И когда вам есть что сказать, вы пошли на YouTube, взяли свой URL, вот этот вот так скопировали. Ваш ролик, пусть не ваш, любой, который вы залили себе на канал. Канал создает 2 секунды, это легко. Вы залили сюда свой ролик, Ваш, не ваш, не важно, чей залили все. Вы пошли себе на страницу захвата фейсбуковскую. И здесь написано, вот у вас есть статус. Что вы хотите сказать? Вы скажите, такого трафика не видел свет. Смотрите сюда. И вставляете этот URL YouTube. Смотри, что происходит. Бах, у вас тут появилось видео, ребят у вас появилось видео вы нажимаете пост все, люди видят ваше видео теперь, смотрите выбираете URL вашей страницы вот этой всей YouTube Russia, например, да, это у меня вы можете любую назвать она 5 минут вот этой всей странице, есть видео пост о всем, описание что хотите, бесплатно и вы идете к себе на Facebook на Facebook заходите к себе на Facebook, ребят и вы смотрите вот сюда вы пишете трафик целевой аудитории например 100% да я примерно говорю и вы вставляете этот URL страницы вашей и нажимаете пост смотрите все ваши друзья они видят они могут нажать даже лайк. Понравилось. Они видят всю эту страницу. Всю. Они видят тройной трафик. На этой странице у вас. Ютубы. Все видео. Все описания. Все ваши блоги. Что хотите. Даже без блогов. Просто описание. Видеоролики. Все у вас есть. Да. Вы по фейсбуку. Ваши друзья. Все в ленте это увидели. кто нажал лайк. Их друзья увидели. Это пошел вирусный трафик. Это системный трафик. Вы увидели все ребят вам ничего больше не надо у вас все есть бесплатно абсолютно и у нас youtube и там youtube и везде пользуйтесь